Здравствуй. Настало время попробовать новый подход к сетевому бизнесу. Мы рады предоставить тебе инновационный продукт MLM-компании, который выделяется на фоне конкурентов своим неповторимым подходом. Впервые в истории MLM-бизнеса, мы исключили отчисления в структуру и сцены товара, отделив тем самым маркетинг от потребления продукции. Наша продукция на 70-80% дешевле аналогов. Ты сможешь наслаждаться качественным продуктом, не заботясь о структуре компании. После. Бесплатной. Регистрации ты своими глазами увидишь, как растет под тобой структура со всего мира. Наши продукты помогут тебе сохранить здоровье, стать еще привлекательнее, похудеть и добиться финансовой свободы. Мы предоставляем тебе уникальную возможность сначала заработать, а затем купить продукт на свой вкус и выбор. Мы гарантируем тебе высокое качество продукции и стабильную финансовую составляющую. Не умеешь приглашать, не приглашай, бот сам расставит структуру под вами. Не упусти свой шанс на получение всего этого. Попробуйте наши продукты и получите все, что вам необходимо для своего успеха. Вся информация по ссылке в описании. Спасибо, что прослушал до конца, надеюсь, что в деле ты такой же.